Доброе время суток, мои дорогие любимые! И сегодня я бы хотела с вами поговорить об одной из моих любимых направлений в магии – это славянская магия. 18 ноября, буквально вот уже совсем скоро, я начну курс, курс магии. И совсем немного осталось мест, и 17 ноября я закрою этот набор, и мы уже пойдем в инициацию. Так вот, сейчас отвечу на вопросы, которые вы мне часто задаете, и, конечно же, расскажу об этом курсе более подробно. Спрашивают: а можно ли в магию идти, ну, скажем так, непозна... неподготовленным людям? Можно. Если у вас есть резонанс, если вы чувствуете, что вам это нужно, значит, вас сюда привели силы. Можно и нужно. А можно ли магию проходить только в России или за пределами ее? в том числе? Можно. Можно и в России, и можно и за пределами. У меня есть люди, есть из Германии, есть из Казахстана, есть из Австралии даже. А, потому что сила вашего рода она не имеет привязанности к какой-либо местности, да, к месту. Сила привязана к вам, лично каждому из вас. Сила привязана через ваших предков к вам, конкретно каждому. Сила стихии также не привязана непосредственно к месту. В любом месте земли вы, в вы всегда найдете воду, и зерно, и огонь, и яйцо, и все, что нам нужно. Здесь, в данном курсе, силу эгрегоров страны или религии я использовать не буду. На нашем курсе, на моем курсе магия, вы развиваете свою собственную силу, вы устанавливаете свои собственные правила. Вы рисуете свои собственные границы и формируете свою собственную защиту. И, конечно же, курс магии – это ваша опора в постоянно меняющемся мире. В записи этого курса не будет. Возможно, сейчас у нас будет осенний курс проходить. Возможно, если у меня останется время, я буду делать еще э, зимние, весенние. Там будут свои обряды, и они повторяться не будут. Ну и, конечно же, а, вот этот курс – ваша опора на вечные стихии, опора на ваш род, на вашу силу, опора на богов, опора на самих себя, как на потомков этих богов и этих сил, правоприемников этих сил. Да, вот такая вот она магия. И знаете… Сейчас достаточно сложные времена, которые, к сожалению, приносят людям много страданий. И каждый человек реагирует на это страдание по-разному. Кто-то очищает душу от обид этим тем самым взращивает свой дух. А кто-то не может справиться с горем, с печалью, с депрессией и угасает. У кого-то про горе и речи не идет, но сам факт перемен выбивает из колеи. И человек может сам непроизвольно загубить свою жизнь. В любом случае, вот в такие вот сложные времена, все, что происходит, выворачивает общество наизнанку и все что ранее было прикрыто каким-то таким лоскутом мирного времени сейчас подсвечивается прожекторами нового времени другого времени и нового времени и знаете желание сделать порчу у человека на подсознательном уровне, почти всегда возникает во времена вот таких вот сложных личностных перемен. И бывает, конечно же, по-всякому. И свадьба взрослого ребенка и непринятие его выбора, и появление соперницы или жены, которая мешает, или резко пошедшие в город дела у соседа, и резко сошедший на нет собственный доход, или же резко навалившаяся болезнь, которую нужно свести в кавычках, чужие перемены или свои собственные, так же, как и трудные времена, выворачивают душу человека наизнанку и показывают его без вот этого вот пресловутого лоскутка стабильности. Когда-то, сейчас не вспомню, года два, может быть, полтора, где-то я уже проводила подобный курс, который основан вот на моей книге. И сейчас у меня есть группа Магии нового тысячелетия», где я даю обряды, тренинги, прокачки. И очень-очень много отзывов до сих пор я получаю по этой книге. И сейчас, именно сейчас, именно в это время, мне захотелось дать этот курс. Очень много отзывов, и я благодарю каждого, каждую душу за то, что вы пишете и даете обратную связь. Ну вот, Наталья пишет, «Моя жизнь после курса изменилась в лучшую сторону. Очистилось сознание, окружение. В том числе я научилась видеть то, что раньше я не замечала» но то, что всегда было со мной. И смогу теперь защитить себя от, в кавычках, «добрых людей». И самое главное, я стала понимать причины многих ситуаций. И это существенно повлияло на мои отношения с окружающим с миром и окружающими меня. Каждый мой день теперь волшебный. И все девять месяцев после курса Стали для меня настоящей жизнью. Хоть это как-то и звучит пафосно, наверное, но это так. Я вышла из тумана, и я нашла себя. Я благодарю вас, Рин Михайловна. И да, так было и так будет всегда. Вот как всю историю Земли, сколько... Земля существует, на ней идут войны. Вот так и порчи всегда наводились и будут наводиться. И знаете, в наших же силах научиться защищать свои видимые и невидимые тела от всевозможной пакости, нечисти, от порчи, от сглаза. И в наших силах свести, все это вывести, Возможно, и не за один раз весь этот негатив. И, конечно же, в наших силах установить защиту. И делать это регулярно. Ведь ни для кого же не является каким-то вопросом чистить зубы утром и вечером. А про энергетическую чистоту, сохранение гармонии, баланса. Почему же мы так редко об этом вспоминаем? И вот как раз-таки на курсе я расскажу, научу, покажу, и мы вместе с вами будем все это делать. И мой курс славянской магии – это обучение, обучение работе со стихиями, со стихией Земли. С нее у нас начинается курс. И нам потребуется обычное, простое зерно. Со стихией воды мы также будем знакомиться через наших предков и, возможно, через таинство именно речения. Со стихией огня, ух, она какая сильная, мощная. Там будет пожестче, там будет погорячее. И там мы сами пойдем к предкам за советом. Но со стихией зарода, когда снимаем весь негатив, порчу, я дам вам уникальный обряд по работе, по снятию с порчи. И все это работает в очень сильном, мощном потоке, магическом потоке, который в принципе в целом. Не требует от вас, от участников практики такой мощной. Но здесь работает именно уже сила наших помощников, наставников, покровителей, предков, проводников и самого потока. И вы знаете, потрясающий эффект. Частично я эти методы, обряды, техники когда-то давала, и сейчас я систематизировала эти знания, расширила, и в соответствии с настоящим временем готова дать их вам. И наша задача — соединить стихи воедино и сделать некое такое свое пространство силы, домашнее капище, это как алтарь. Ну, если у кого-то есть возможность сделать это на природе, можно и на природе. Для чего? Для того как раз-таки, чтобы в какие-то смутные, трудные ситуации ставить защиту на себя, на свое жилище, на своих близких, чтобы уметь снимать всякое плохое, нехорошее, с наших близких и родных людей, всякие порчи, мороки, наветы. И чтобы ставить такие сильные, мощные, многоуровневые защиты, которые было бы тяжело пробить, практически невозможно. И мой курс – это возврат к древней, почти забытой родовой магии. И как родолог – я долгое время занимаюсь родом, родами. Да, почти забытой родовой магии, которую вы не найдете в нашем православии, в религиях других стран. И самая большая целительная сила, самый вот тот вот внутренний целитель. Он находится внутри каждого из вас, и мы ее разбудим. Мы разбудим этого внутреннего целителя, который находится внутри каждой, каждого из вас, а предки придут на помощь. Что же еще у нас будет в славянской магии? Мы будем изучать энергии, мы будем изучать предметы. Мы познакомимся с техникой безопасности. Мы выполним интереснейшие обряды для обретения связи со стихиями. Земля, воздух, огонь, вода. Мы избавимся от порчи, глазов, наветов, если таковы, таковые имеются. И мы много э, посвятим времени обрядам и практикам для всех стихий, и вы проясните и уясните для себя все моменты, которые связаны с магией привычного нам христианства. И если нужно будет, выйдите из-под власти этого эгрегора через воду. Да-да, это будет такое таинство. И ваше решение. И только через любовь. И только через сердце. И только через душу. Вы создадите свой родовой алтарь, пообщаетесь с домовым, сооружите свою вот такую вот маленькое пространство место силы, капища, пожелания. Поставим защиту и защиту на вас, на близких от всевозможных атак. И мы сделаем очень серьезные обряды. И будут такие более глубокие, глубинные. И, конечно же, мы почистимся от привязок вампирических каналов, всевозможных перекладов, перекидов, накруток. Я научу вас всему. И вы попробуете свои силы в составлении заговоров и сделаете такие серьезные обряды, защитите себя, свои тела от магических воздействий и сотворите собственные закрепы и печати. И мы разберемся структуры, и вы начнете ориентироваться и понимать, а как же это? Что же это такое? Длительность нашего курса приблизительно 6 недель. Полтора-два месяца. Все это будет проходить в закрытом чате группы Telegram. Что это? Это будут записи, материалы, тексты, видео, аудио. И все это останется с вами. Ну что же, совсем немножко осталось времени. Еще раз подумайте: и включайтесь, мои дорогие. Включайтесь. В это пространство исцеления, красоты и благости. Ну, а я, Арен Михайловна Ласка и наши предки, которые здесь и сейчас помогают вам. Всегда рядом, в добрый час.